что-то новое. Встречай, интернет. Вс-World Лига. Есть скилл в танках да в доте, а в экономике слабо старт соревнований после завершения предыдущих. Следи и жди его на wesworld.com. Приходи, делай взнос и участвуй в борьбе за призовой фонд. Покажи свой скилл, повышай свой уровень и получай больше возможностей. Даже если ты не займешь призового места или не сможешь заработать больше, хоть часть ты отобьешь точно. Тебе лишь нужно нажимать кнопку построить, а лучше думать прежде чем строить. О каждом сопернике, если все, что он сам может знать о себе. Анализируй, действуй. Помни: нет предела совершенству. wesworld.com